Всем привет, дорогие друзья, с вами канал CryptoShark. В этом видео у нас будет довольно-таки очень сложный и интересный проект, что-то новенькое. Я пытаюсь вникнуть, изучить, но пока это немного еще сложновато понять, как эта вся система полностью у них там преобразуется, работает, поэтому у нас DeFi AI, э, то есть тут искусственный интеллект у нас получается децентрализованные финансы, Новая версия, новая эра, DeFi 2.0. В общем, тут, короче, просто сдуреть можно. Не знаю, меня это заинтересовала система. Вроде бы она и сложная, но я думаю, что-то здесь будет интересное. В ближайшее время оно должно стрельнуть. Так как говорится, знаете, как появлялись метавселенные, они сразу взрывались. А здесь у нас DeFi и что-то очень крутое. В общем, давайте в двух словах, что нам, как говорится, здесь в самом начале пишут и предлагают. Это децентрализированный, будьте стратегический, высоко, высокодоходный агрегатор. То есть, э, я понимаю, это у нас будет кредитование DeFi. Э, будут также время от времени какие-то интересные пулы захватывать. Пулы под фарминг. Соответственно, с этого будет делать э, сложные проценты, будут делать хорошие бабки. Самое главное, что здесь у нас все децентрализировано и очень хорошая безопасность. Соответственно, продукт нас защищен, все у нас, как говорится, на высшем уровне. Также немаловажно то, что здесь, как говорится, стратегические партнеры и всевозможные листинги у нас уже имеются, уже это есть. CoinMarketCap, CoinGecko, Yahoo Finance говорит о данном проекте и тому подобное. То есть все топовые СМИ и другие платформы DeFi говорят так по мне это уже неплохой старт, неплохое начало для данного проекта. То Если хотите, можете тут есть небольшой видосик с иллюстрациями, посмотреть полноценно, как это у нас работает и что у нас к чему. Так. Мультистратегия, децентрализированные финансы и тому подобное. Так, ну я, насколько я понял, здесь, здесь у нас в основном все рассчитано на искусственный интеллект. А, также доход у нас будет с пулов, которые дают высокие проценты. Пулы, которые в принципе будут проверены. И будут смотреть и ликвидность, какая в этих пулах лежит, чтобы просто так не влипнуть, не влететь. Соответственно, вы можете посмотреть что это оно здесь такое, да, какие там проблемы решает и тому подобное. И я почему решил показать данный именно проект, а, потому что, опять же, что-то интересная тема какая-то, да, ее надо более детально глубоко изучить. Все, по крайней мере, написано сделано на начальном этапе красиво, то, что я вот увидел. А, соответственно, и очень небольшая цена, которая выглядит привлекательно. Хорошие листики имеются. Мне Кажется, к чему-то большому, серьезному готовится данный проект, который вот-вот скоро у нас должен будет выстрелить. Опять же, пулы сложных процентов, искусственный интеллект, инвестиции, то есть, там, начисление процентов за всякую, блин, короче, это надо голову сломать, чтобы здесь полноценно все понять. Ладно, давайте глянем пока что это это то, что мы можем, в принципе, понять. Всего у нас сколько? 2 миллиарда монет, Правильно. В майнинге у нас типа 78%, совокупное предложение полтора ярда у нас выходит. Да? В каждом блоке генерируется у нас 16 монет. Соответственно, команда владеет 15%, совокупный запас 300 миллионов монет. В принципе, ничего себе такое у нас. А на маркете там, они тратят 5% на рынок и на аэродропы. Даже если это все посчитать, сейчас тут на них аирдроп серьезный проходит. Они тут скажем так, Рекламка решили закинуть себе, раскрутить все-таки свой готовый товар, продукт. Соответственно, у нас здесь что получается? У нас сейчас аирдроп будет в размере 10 миллионов данных монет. И это примерно по данному курсу около 40-45, в зависимости от курса, может даже 50 тысяч долларов. Условия очень простые. Я думаю вас это заинтересует, вы сможете неплохо так на этом, а, опять же, приметь токенов буквально просто выполняя задания и приглашая потом опять же людей. То есть небольшой у них такой маркетинговый ход. А, так, в принципе, телега есть, и когда зайдете в телегу, вы сдуреете, сколько там людей, там около 140 тысяч человек в телеге уже. А, в плане по пулам, да, то, что у нас типа DeFi предлагает, да, это с высоким риском там где у нас получается 200 процентов как бы нифига себе это понятно что это очень высокий риск и вкладывать туда свои инвестиции есть также с меньшими рисками то есть здесь как бы их не стратегия все работает все прорабатывает так вот в плане самой вот этой темки то что я вам говорил по поводу э, супер аирдропа у них. Э, у них такой небольшой. Соответственно, подключаемся. Facebook, Telegram, Twitter. Да, на CoinMarketCap там ставим. В избранное добавляем данный проект. Ну, в принципе, неплохо, молодцы, пиарятся. Что у нас дальше? Э, также можете привозить там около 500 человек потом получить данные токены с этого проекта просто кошелек MetaMask прикручиваем и у вас получается типа реф ссылка соответственно топ-3 которые человека загнали в проект людей разделят между собой неплохие суммы то есть там будет 10 BNB и соответственно там еще топ-20 раздадут по одному BNB как по мне так это довольно таки все круто так что Можете для себя, как говорится, сами залететь, также пригласить э, своих друзей, на они пригласят еще друзей, ребята подкрутят свои социальные сети, раскрутятся, э, на определенных площадках у них поднимется больше рейтинг, соответственно, больше заинтересоваться у потенциальных инвесторов, э, они начнут заходить скупать монеты, цена будет расти, вы получите монеты, можете сами на этом пороге сейчас инвестировать. Опять же, это сугубо лично ваше мнение, делать это или нет. Потому что я просто предполагаю, думаю, как, допустим, сделаю я. А, то есть можно и отсюда монет поднагребить и, соответственно, еще монет можно притарить. Смотреть за всей этой темой и потом, что у нас будет получаться. Давайте посмотрим. Да, у нас, в общем, по маркету у нас CoinMarketCap. Так, сейчас у нас Pancake. Темка запустилась, да? Да. Обороты пока что небольшие, но тем не менее они у нас есть. Давайте посмотрим по графику. В общем, у нас цена была на пике, получается, 3 цента. Сейчас у нас все в самом-самом низу, выбывая полцента. Соответственно, ну, весь рынок потерял там, как говорится, 3, 4, 5 иксов. Соответственно, и здесь такая же просадка. То есть, я думаю, минимум 2-3 икса можно делать и потом делать ноги отсюда. Точно так же CoinGek у нас есть. Аналитика в принципе одинаковая. В твиттере у нас 45 тысяч человек. Как вы видите, все активно эта тема сейчас занимается. Твиты, ретвиты, комментарии, лайки. Вся эта движуха здесь хорошо у нас работает. И телега у нас, как я говорил, почти 140 тысяч человек. Соответственно, если вы залетите и правильно все будете сделать, подраскинете мозгами. Ну, минимум 2 икса вы точно, ну, возможно, даже 3, даже на раннем этапе, не дожидаясь что то там глобально, вот это вот сверху сверху, ну, что они здесь написали, себе сделать. Соответственно, как говорится, если не жадничать денежку поднагрели и потом вывели. В общем, на этом у меня все. Так что, проектик довольно-таки интересный. Будем за ним следить, наблюдать, что у нас будет происходить дальше, да и, в общем, на всем крипторынке. На этом у меня все, так что тогда, ребята, ставим лайки, подписываемся на канал. Всем удачи, всем профита, всем пока.